Я считаю, что своих любимых нужно поздравлять не через смс, а вживую. Поэтому с Новым Годом вас и смайлики! Желаю вам в 2019 году сделать то, чего вы раньше никогда еще не делали. Это открыть на компьютере диспетчер задач и с помощью диспетчера задач закрыть диспетчер задач. В этом году снегурочкой буду я, так что мужики стежки не прокатят. В детстве попросил деда Мороза вырасти некрасивым и не харизматичным. С тех пор в него не верю. Никак не могу решить, какую елку поставить – искусственную или натуральную. У меня, кстати, с девушками также. И пусть символ 2019 будет единственной свиней, которая встретится вам в новом году. Дорогой Дедушка Мороз, а в новом году я бы хотела получить новые сережки. А да, кстати, еще не забудь за продуктами съездить, детей из садика забрать и завтра мы едем к родителям. Напоминаю.